Добро пожаловать в клуб 3D Pen Art. Представляем вашему вниманию 3D ручку второго поколения с дисплеем. В комплект входит инструкция, набор шаблонов, ABS пластик 3 цвета, блок питания, 3d ручка. Давайте рассмотрим 3d ручку. Без ручки 65 грамм и она удобно лежит в руке. Сверху мы видим разъем для подключения ручки к сети, также отверстие для подачи пластика. На корпусе есть кнопки управления. Кнопка регулировки скорости подачи пластика, кнопка подачи пластика, кнопка реверса, Кнопка выбора типа пластика и регулировки температуры нагрева. Дисплей, отражающий тип пластика и температуру. Давайте подготовим ручку к работе. Подключите 3D-ручку к блоку питания и включите его в розетку. Выберите тип пластика, ABS или PLA и нажмите кнопку подачи пластика. Происходит нагрев ручки. Когда загорелся зеленый индикатор, вставьте выбранный материал в отверстие для пластика и одновременно нажмите кнопку подачи пластика и подержите несколько секунд. Ваша 3D-ручка к воплощению ваших фантазий.